Эй, ребятки, доброго времени. Так, с вами как всегда Арталаски, и это уже четвертая часть по созданию платформера на Корги Engine и собственно на Unity. А сегодня я обещал вам показать, как сделать а, милишную атаку, рукопашную. В прошлом видео мы научили нашего розового друга бросаться камнями и делать больно всяким другим персонажам. Сегодня мы будем делать больно по-другому. Кстати ребятки, на asset story стартовала мощная летняя распродажа, будет она идти примерно 6 недель и каждую неделю здесь будут тематические скидочки, конкретно знать какие именно ассеты будут по скидке пока что не представляется возможным, но по крайней мере понятно что будут за категории. Поэтому если вы искали момент чтобы приобрести себе ассеты или тот же корги Engine со скидкой, то обязательно воспользуйтесь этим шансом, сейчас правда корги без скидочки, но есть со скидочкой топ-даун Engine. по нему тоже будет обязательно уроки сразу после корги но я думаю что чуть позже на второй третий или возможно позже неделю корги тоже будет со скидочкой а если не знаете что именно купить на Asset Store, чтобы сэкономить денежку и купить что нибудь очень полезно обязательно гляньте мою статью что купить на Asset Store. первым делом для удобства давайте сделаем вот что находим нашего персонажа и делаем вот что мы переносим персонажа на сцену далее в левел менеджере мы Выбираем отсюда персонажей, которые у нас есть на сцене И во вкладочке персонажа, уже существующего на сцене, пишем единичку И добавляем вот этого розового сюда а, Как бы с одной стороны ничего не изменилось, мы также будем играть этим персонажем но нам будет удобнее сейчас с ним работать. Нам не придется постоянно его прятать, переключаться туда-сюда. В общем, все по красоте сделали. Теперь нам нужно научиться его драться. Теперь в поиске вводим комбо, выбираем PreFAB. И просто перетаскиваем его вот сюда. Теперь -чи. сразу снимаем с него PreFAB, распаковываем. И переименовываем так, как нам надо. Нажимаю W, чтобы включить вот этот режим перемещения И примерно Подгоню его под персонажа Потому что примерно здесь он как раз таки, этот объект и будет находиться Эти рамочки, эти квадратики, это как раз таки зоны поражения каждого из ударов У нас здесь три одинаковых, казалось бы, скрипта И четвертый скрипт ComboVeopen, который как раз и будет все это дело соединять Почти ничем они не будут отличаться Кроме как Размерами этой зоны и параметрам анимации. С этим мы сейчас совсем разберемся. Что касается анимации, давайте перейдем в аниматор. Не стоит на него горячая клавиша почему-то. Щелкаем на нашего розового. И ищем здесь как раз вот эти вот параметры. У нас есть ретро-корги мили. И есть, как раз, вот эти ретро-корги сворд. Они-то нам и нужны. Я сюда уже добавлял анимации, то есть обычная анимация атаки. А вторая анимация атаки и третья у нас анимация броска но я ее поставил как третье просто чтобы было можно ограничиться и двумя но с тремя как-то повеселее просто их отсюда вот сюда вот так перетаскиваем но no проблем а теперь смотрите переходы вот эти вот стрелочки ведущие именно к ним то есть вот они прям видны вот эти вот стрелочки ведущие к этим параметрам анимации а содержит параметр sword 1 sword 2 и sword 3. При том, что, кстати, обратный переход не содержит никаких более параметров. Просто запомните, sword 1, sword 2, sword 3. Это можно переименовать вот здесь в параметрах. То есть мы можем вот здесь просто два раза нажать и ввести то, что нам нужно. Там, не знаю, punch, punch 1, допустим. Вот. Но как бы чтобы было меньше просто заморожек, я оставлю так. А если вы измените sword... На панч вам просто нужно будет потом вводить именно вот эти вот слова которые вы сюда ввели возвращаемся к персонажу, щелкаем на оружие и давайте сразу перейдем к зоне поражения здесь мы можем настроить отступ и ее размер в принципе один на один это вполне нормальный размер поэтому первый мы можем не трогать если мы можем еще поставить чтобы это был круг а не прямоугольник, не квадрат вот, но пусть пока будет квадрат, а далее второй у второго можно поставить точно такой же, но чтобы он был не так далеко, но чуть-чуть подальше, и наконец третий <плёп> у нас что-то вроде получится кругового удара что ли вот здесь в принципе можно практически ничего не трогать чтобы игрок мог еще и позади себя задевать врагов но если вам это не нужно то просто двигайте его вот так вперед и все а в принципе здесь больше ничего практически не нужно менять да как бы собственно и нечего а единственное что в параметры анимации заходим и смотрим здесь у нас SWORD 1 то есть это как раз э, вот эти вот вот они. Э, не угадал. Так, у нас, кажется, сбросился. Да, он у нас сбросился, потому что мы его пытались переименовать. А, давайте мы его сюда вернем. Прям... Вот так вот, хоба. Но если что, на будущее здесь в поиске можно просто вписывать название, чтобы их долго не искать. И все. Возвращаем на место. Комбо-атак... И проверяйте, чтобы здесь у вас был SWORD 1, здесь SWORD 2 во втором скрипте, и в третьем SWORD 3. Все, теоретически теперь все должно работать. Мы создаем новый префаб. Знаете, просто его перетаскиваем вот сюда, комбо-атак. Переходим на нашего персонажа. Ищем скрипт, отвечающий за оружием вот он у нас и меняем наш а, throw weapon на комбо атак потом мы позже сделаем чтобы можно было переключаться чтобы персонаж мог и кидаться камнями и, а просто бить руками вот но сейчас пока что сделаем вот так что ж, давайте запустим и посмотрим так ошибочка ошибочка в мили -вип. Ага. забыл убрать этот компонент этот объектик точнее а теперь смотрим нажимаем на нашего персонажа и смотрим где у нас э, создалось оружие комбата клон так просто сейчас галочками включим чтобы посмотреть что все у нас отлично все работает Да, все зоны именно там, где мы и предполагали Поэтому отключаем их обратно Они должны быть сейчас выключены И насколько я помню, они включаются как раз таки в момент удара Нажимаем Вот, у нас все получилось комбо Нажали один раз Если мы подождали достаточное время То анимация снова повторяется с самого начала Вот, Но если же попадать в тайминги тык тык тык тык так у нас по-моему косяк с анимацией либо он два раза бьет в анимации давайте к нему подойдем вот все мы до него уже достаем причем комбинации можем достать его чуть чуть дальше отлично Давайте сделаем ему небольшую отдачу, чтобы при ударе вражеский персонаж немного отлетал Это мы делаем в последнем самом компоненте Убираем отсюда No ногбэк, ставим Add Force И делаем это во всех Причем мне кажется будет прикольно, если мы будем эту силу здесь увеличивать чтобы он с каждым ударом отлетал сильнее. Но ну, а с другой стороны, нам придется подвинуть озоны зоны поражения, иначе персонаж просто не будет в них попадать. Он будет вылетать из этих зон, и в итоге комбинация по нему полностью не попадет. На финальном ударе мы ему сделаем прям вообще мощный отскок. Давайте посмотрим. Тык. То есть видите, он уже сильно отскакивает, поэтому поставим поменьше. Давайте например, пять, семь и тут оставим 20. потому что когда его вообще не будет это ну, смотрится скучно не достает все равно тогда наоборот здесь ставим 5. а здесь ставим где он? я потерял <laughs> вот здесь ставим три так мы вбиваем его из нашей зоны поэтому давайте сделаем ее немного дальше мы ее просто Подвинем, где она, по-моему, у нас изначально и была. Вот так. Применяем. Прячем, иначе будет ошибка вылезать. Ее вообще можно, в принципе, удалить. Просто пока мы тестим, удобнее, чтобы он находился здесь. Ох, как я скачил! Все, мы его добили, отлично. Причем эта зона добивает сразу <сех> всех персонажей, которые в нее попадают. Довольно забавно это смотрится. Отличненько. Осталось теперь пошаманить с анимациями, с переходами. Конкретно, ну нет, с переходами вроде все огонь. Ага. Так в остальных вроде такое нету итак как нам сделать все это дело пошустрее нужно что-то вроде тайминга но смотрите общий, общая длительность за которую мы можем э, скинуть комбо это 0,5 секунды то есть это такая задержка через которую комбо сбрасывается. мы переходим в основные настройки и в задержке там between users просто ставим меньше чтобы удары были пошустрее 0,12 пусть 014 и пусть будет 025 посмотрим вот теперь уже повеселее бесконтактный бой Итак, ребятки, вот у нас, собственно, и получилась комбинация. Мы научили нашего персонажа драться, да еще и пробивать двоечку. В общем, он у нас теперь опасный розовый чудик. И в следующем видео мы будем заниматься различными эффектами. Настроим звуки персонажу, его э, систему частиц и вообще различные э, так сказать, взаимодействия, чтобы управление персонажем чувствовалось более живенько и сочно. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, ставьте лайк, если видео вам понравилось и заглядывайте на мои стримы, которые теперь выходят немножко чаще, чем раньше. Ну а на этом у меня все, с вами как всегда был Арталаски, пока!